привет, вы на канале НБ Фитнес, с вами Бофт Нотария. Продолжаем заниматься дома. Сегодня мы на свежем воздухе в лесу и у меня помощница Алина. Итак, начинаем. Делаем круги плечами назад. Хорошо. Глубокий вдох, потянулись вверх. Выдох. И еще раз вдох. Вытягиваемся, руки за спину, ноги чуть шире. Open в одну сторону, в другую. В одну, в другую. Open. Хорошо. И еще. Восемь. Семь. Захлст. Пятку с яблоки соединяем. Еще восемь. Степ пять. Еще восемь. Пошли в шаг. Двойной степ-тач. еще Крепайн. идем с пятки выпад по одну другую поглубже еще. И по два раза. Еще. Хорошо. И переезжаем по низу в одну, в другую, в одну, в другую, в одну, в другую. Остались по центру округленные вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Хорошо. Подъем, плечи назад. Сделали вдох потянулись вверх, выдох расслабили ноги мы уже разогрелись для следующего упражнения ставим ноги чуть шире, чем на ширине плеч стопы слегка разводим в стороны на 35-45 градусов колени удерживаем на месте на два счета вниз, на два, вверх на два, вниз, на два, вверх на два, вниз, на два, вверх на два, вниз, еще четыре По три и раз, два, три, подъем. Прыжком раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Раз. Два, три. Вверх. Раз, два, три. И на каждый. Выдох. И еще раз. Вдох. Потянулись вверх. Выдох. Размяли ноги в одну, в другую, в одну, в другую. И еще раз. Вдох вытягиваемся, хорошо ноги ставим снова чуть шире, чем на ширине плеч разворачиваем стопы, живот, ягодицы у себя ноги напряжены, и еще один подход на два, вниз на два, вверх, на два вниз, на два, вверх продолжаем на два, вниз еще четыре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 Вытягиваемся. Хорошо. Для следующего упражнения. Правая нога. Впереди. Делаем выпад. Перед собой. К себе. Назад. К себе. Вперед. К себе. Назад. К себе. Вперед. К себе. Назад. Еще. Вперед. К себе. Назад. Продолжаем. Четыре. И по 4 раз два, три, 4 назад раз 2 три, 4 вперед раз 2 три, 4 назад раз 2 три, еще вперед Подъем. Для следующего упражнения нам нужна гантель, правую ногу приготовили, делаем выпад назад, раз, два, три, четыре. Боемся и на выдох расслабились. Снова размере ноги разворачиваемся в другую сторону и то же самое с левой ноги. Четыре раза. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Вперед. Два, три, четыре. Назад. Еще два раза. Снова. Стоп. Подъем. Размяли одну, вторую, одну. Вторую сделали глубокий вдох потянулись вверх выдох и еще раз вдох вытягиваемся выдох размере ногой и снова берем гантель правая нога в упоре левую согнули приготовили раз два три четыре. вытягиваем гантель на пол и снова плечи назад. Сделали глубокий вдох, вытягиваемся, выдох и еще раз вдох, потянулись, выдох. Размяли ноги в одну, в другую в сторону. Кому нужно пару глотков воды и снова вдох, потянулись вверх, выдох. Для следующего упражнения приготовили правую ногу. Делаем выпад в сторону, к себе, в сторону, к себе, в сторону тебе, хорошо, поглубь запускаемся, 4 по 3 раза остаемся внизу и идем в сторону раз приставили, 2 приставили, 3, приставили, 4 обратно, 4 3, 2 один и снова. Раз. 2. 3. 4. Обратно. 4. 3. 2. 1. Еще раз. Приставили. 2. Приставили. 3. Приставили. 4. Обратно. 4. 3. два один и снова. Раз. 2. 3. 4. Обратно. 4. 3. 2 один, Хорошо Поднимаемся, размяли ноги по одну в другую сторону Делаем глубокий вдох Потянулись вверх Выдох И еще раз вдох Вытягиваемся вверх Выдох Размяли ноги в одну в другую сторону И все то же самое делаем с левой ноги Собираем ноги вместе, левую приготовили И выпад В сторону К себе Еще По три. Остаемся. И четыре шага в сторону. Раз. Приставили. Два. Приставили. Три. Приставили. Четыре. Идем назад. Четыре. Три. Два. Один. размяли ноги в одну сторону, в другую, в одну, в другую. Делаем глубокий вдох, потянулись вверх, выдох, и еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох. Снова размяли ноги в одну сторону, в другую, в одну, в другую, и еще раз, вдох, потянулись вверх, выдох. Хорошо. Следующее упражнение делаем шаг правой ногой, левую, накрест, шаг, накрест, шаг, накрест, шаг, на крест Еще четыре. Хорошо. Правая нога впереди, левую поставили за собой. Делаем присед, подъем. Присед, подъем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Еще четыре. И добавляем мах ногу. Восемь. Семь. Четыре. Три. Два. Оставили ногу и пружина вверх. Раз. Два. Три. 4, 5, Шесть. Семь. Восемь. Еще восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Удерживаем. И опускаем на пол. Размери ноги в одну, в другую сторону. И все делаем с левой ноги. Шаг. Накрест. Шаг. Накрест. Шаг. Накрест. Еще. Четыре. Стоп. Левая нога остается впереди, правая за собой. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Один. И восемь с ногой. Восемь. 7. Оставили ногу. И пружина вверх. Еще восемь. Стоп. Размяли ноги в одну. Другую в одну, в другой Делаем вдох, потянулись вверх, выдох. И еще раз вдох, потянулись вверх, выдох. Хорошо, правую ногу согнули. Пятку соединяем с ягодицей, живот втягиваем себя, колени вместе. Стоим прямо и только колено отталкиваем назад. Затем делаем наклон вперед. Раз, стоим. Два, три, четыре. Подъем колено груди. Четыре, три, два, один, стопа на себя, ногу выравниваем и к себе четыре, три, два, один, положили на бедро, сделали вдох и на выдох, присед и наклон прямой спиной, пружина четыре, три, два, один, сделали вдох, потянулись вверх и то же самое делаем с левой ногой, согнули, пятку с соединяем, колено с кореном, живот тягиваем в себя, колено отталкиваем назад, раз, стоим, два, 4, 4, делаем наклон вперед, колено поднимаем параллельно полу, 4, 3, 2, 1, подъем, колено груди, как можно плотнее, стопа на себя, захватываем ближе к стопе, выравниваем ногу, 4, 3, 2, 1, положили на бедро, сделали вдох, и на выдох присед, наклон с прямой спиной, и пружина 4, 3, 2, 1, сделали вдох, Потянулись вверх и на выдох. Расслабились, размяли ноги. На сегодня занятие окончено. Всем спасибо, что были с нами. Всем пока!